А сегодня я расскажу вам про свой велосипед «Автор Этот велосипед относится к типу так называемых байк или adventure bike, по по-русски «гравийный» или «приключенческий» велосипед. Что за велосипед? Это велосипед, который не предназначен для спортивных соревнований любых. На нем нельзя ездить гонки или марафоны по шоссе, на нем нельзя ездить контрийные гонки или марафоны, на нем нельзя ходить в очень сложные туристические путешествия. Зато на нем можно ездить в городе, можно ездить по пересеченной местности, по любым типам дорог. На нем можно долго и комфортно ездить за счет мягкой рамы, упругой. На нем можно ходить в интересные велопоходы, которые будут включать в себя и ровную дорогу, и какую-то даже пересеченную местность. Итак, автор Это модель 2018 года. Также автор выпускал модель 2018. 2000... 2016-2017 года они отличались цветом. Они были так называемые оранжевые, как это называет автор, но я бы сказал э, цвета жухого листа. Э, это модель красного цвета. Также у предыдущих моделей был пошире немножко руль. Итак, рама. Рама стальная с добавлением хромоэмулетдена, так называемая хромолевая рама. Она с одной стороны тяжелая, с другой стороны Достаточно легкая за счет тройного баттинга. Что такое тройной баттинг? Это значит, что мы видим ровную трубу снаружи, но внутри она имеет разную толщину в зависимости от нагрузки, которая выпадает на то или иное место конструкции. Это сильно угрожает производству рамы, но зато делает ее легче. Такой баланс между крепкостью конструкции и весом хромолевая же вилка вообще как бы почему стальная конструкция потому что сталь она более упругая чем алюминий и велосипед ведет себя сильно мягче чем такой же алюминиевый велосипед ну и соответственно он сильно легче чем просто стальной велосипед как мы видим стандартный для шоссейных или циклокроссовых велосипедов руль баран в отличие, в отличие от циклокросса, многие говорят, что это циклокросс. нет, не циклокросс. У циклокросса обычно прямая труба. У приключенческих велосипедов труба имеет более сильный наклон для придания, как ни странно, жесткости велосипеду. Руль алюминиевый, баран. Подседло алюминиевое, седло Автор Патриот. Не разбираясь в седлах, но мне понравилось хорошее седло. Единственный момент седло. Высота седла регулируется болтом, а не эксцентриком. Это кошмар. Колеса 28 дюймов. Здесь стоят уже нестандартные покрышки. Я переставил их. Ну, кто есть на стандартных покрышках? Здесь стоят покрышки сейчас у меня, Continental Top Contact Winter 2, зимняя липучка. Не очень хорошо работают, но вот я ее поставил. Обода у колеса двойные, фирмы с неблагозучным названием жалко, но поскольку они двойные, то, как вы понимаете, на пересеченной местности их совершенно не жалко. Система здесь стоит Шимана. Это и система, и Передний переключатель задний переключатель, и пистолеты, все, шимана Тиагра. это шоссейный обвес. Система здесь типа компакт, не стандарт, ну, потому что этот велосипед не предназначен для гонок по шоссе, поэтому у него стоит соответственно, компакт. Но поскольку он предназначен для долгой езды по дорогам, то, естественно, у него стоит шоссейная система. А вот задняя кассета у него стоит от горного велосипеда. Это позволяет, так скажем, именно этому велосипеду, в отличие от циклокросса и шоссейника, лучше ездить по горкам. Например, впереди звезды 50 и 34 зубчика, а сзади звезды 11 и 34. То есть у нас возникает возможность ехать с предательным числом 1. Ну, это понятно, что комфортно въезжать в горку, если у вас все нагружено. Тормоза. У велосипеда механические. Механические, достаточно необычный некий Ревер MCX-2. Двупоршневые тормоза, но о них мы поговорим немножко отдельно. Педали не поставляются с велосипедом, контактные педали поставил уже я. Задний габарит тоже не поставляется, это уже я поставил, потому что я на нем уже иногда катаюсь. Ну, теперь обратите внимание на некоторые особенности. Крепление. Посмотрите, сколько креплений. Три крепления на вилке с каждой стороны, крепления для крыла, крепления для крыла и для переднего багажника, Крепление на трубах, Крепление сзади, обратите внимание, сзади можно и багажник ставить, и крылья, и все что угодно. Крепление для бутылей, обратите внимание, на подсидельной трубе очень низко сделаны, и многие люди говорят, ну как же так, автор такое сделал. Но на самом деле это позволяет повесить треугольную сумку так, чтобы бутыль не мешала треугольной сумке. А давайте посмотрим на тормоза. Я говорил, что тормоза я отдельно опишу. А обратите внимание, задний тормоз стоит между перьев. Между перьев он стоит для того, чтобы можно было повесить багажник. Но сейчас это такая традиция ставить между перьев. А теперь с передним тормозом. Очень многие жалуются на то, что передний тормоз... Калипер не установить после установки колеса, его очень трудно регулировать, это правда. Эти тормоза какие-то новые, неизвестные, на них очень много жалоб и отзывов, вообще в принципе. И я тоже имел с ними проблему, я сейчас опишу ее. Вот здесь видите болты, и у болтов очень маленькая шайбочка. И эта шайбочка немножко расковыряла отверстие, к которым крепится калипер. И пришлось э, ставить большие шайбы Как только я поставил большие неродные шайбы Видно, что они неродные и большие Сразу проблема решилась Тормозят? Ну, как-то тормозят а, Это мы уже выясним в процессе а, использования Да, обратите внимание <клес> Проводка вся нижняя Это ничего страшного у меня И на предыдущем велосипеде проводка была нижняя а, Зато это позволяет брать велосипед И нести его на плече, как циклокросс я смотрел многие рамы, очень, кстати, мало. У кого именно нижняя проводка обычно идут по верху трубы, это не всегда удобно, потому что если вы хотите повесить какие-то сумки, то это у вас получится плохо. Теперь давайте посмотрим на руль. На руль. руль здесь широкий. Широкий руль 42-44 по маркировке Fumafter. Ну, то есть, видимо, 44 внизу, 42 наверху. Широкий руль сделан для того, чтобы была больше управляемость на пересеченной местности Ну, естественно, велосипед был помягче У предыдущих моделей 2017 и 2016 года руль был еще шире, 46-48 Но вот автор решил, что он поменяет немножко это Еще обратите, вот, кстати, сразу внимание э Зазоры зазоры между покрышкой и вилкой, и зазоры между покрышкой и перьями задними. Очень маленькие зазоры, будет очень ста... трудно ставить крылья. Еще момент, который э, нигде в обзорах не участвовал, это зазор э, между покрышкой и нижними перьями. Видите, какое расстояние здесь маленькое? Э, больше... 42 покрышки, то есть 42 мм шириной сюда не встанет, просто потому, что вы не сможете ее колесо надеть без разбора заднего переключателя, который будет мешать, потому что колесо, когда ставится сдвигается немножко сюда и поставить покрышку будет невозможно а Еще момент с переключением. передним переключателем многие знают, многие не знают но здесь стоит стандартный шоссейный переключатель Шимана, и несмотря на то, что здесь Две звезды передних. Положение переключателя 4. Это позволяет на каждой передней звезде использовать каждую заднюю звезду с кассеты Как это работает? То есть вот у вас сейчас стоит переключатель вот так. И вы можете, например, использовать большие задние звезды. Когда вы захотели использовать на малой передней звезде малые и задние, вы чуть-чуть как бы полупереключаете, подвигаете переключатель, но не перекидываете цвет на большую. И цепь не треот переключатель. То же самое с большой звездой в обратную сторону. Это достаточно удобно. То есть, это в какой-то степени дает вам меньше приключений передних звезд. Ну и что могу я в целом сказать? Велосипед очень накатистый. Ехать на нем медленно невозможно. То есть хочется крутить педали, хочется ехать. Он очень мягкий. Несмотря на то, что у него жесткая вилка, он. Вбирает в себя все вот эти вот стиральные доски на дороге, хорошо проходят ямки, хорошо прыгают. Совершенно замечательный велосипед, и пока у меня особых претензий к нему нет. А в следующих выпусках я расскажу о том, как поставить на него крылья и зеркало для того, чтобы можно было ездить в городе, потому что с этим есть некоторые проблемы.